Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим тикки, это индийские котлетки. Для этого нам понадобится пшено, морковь, горох зеленый, перец чили, соль, смесь горам масала, оливковое масло и вода. Для этого замачиваем на 15 минут пшено, далее режем морковь кубиками, кладем морковь, горох и пшено в кастрюлю и отвариваем на медленном огне пока не испарится вода. Далее добавляем соль и специи и все хорошо перемешиваем. Далее лепим шарики и формируем наши котлетки. Вот такие вот получаются котлетки. Далее а в раскаленном масле обжариваем до золотистого цвета. Наши котлетки китки готовы. Для них рекомендуется соус сметана, чесночный порошок и томатная паста. Приятного аппетита!